Привет, меня зовут Таня Гонг, я представляю SparkBlock. и сегодня наша организация топать на Касимовскую красу, где мы возьмем интервью у самого Филиппа Котова, болтаем с другими остальными девчонками, но не суть, сегодня увидите весь конкурс полностью, но это не точно, так что оставайтесь с нами и не переключайтесь. Как тебе, какие у тебя впечатления от конкурса? расскажи нам, пожалуйста. Вот сюда, Хорошо, спасибо. Супер крутой конкурс, мне очень нравится. Я была в том году, и я в шоке от того, насколько вырос профессионализм наших организаторов, участников. Это прям бурь эмоций. За кого ты болеешь? Я болею за Юдин Анастасию. Давай, давай. <смех> а, <смотри. смех> расскажи, пожалуйста, давай, как тебя зовут? Александр Цулимова. А, какой номер у тебя был? Стендап. Одна читала. А, волновалась? Да. И как это оценило жюри и, в принципе, все, Ну, мне кажется, им понравилось, все смеялись. Было здорово, было расскажи весело. О, расскажи о подготовке конкурсе. Сложно было? Было сложно, было долго, но мы преодолели. Как думаешь, что победит? Самое лучшее. <смех> из нас на провокационного Я... ладно да, ладно да, да. всем спасибо большое это как на версии а, воронцо валюта о, -о, -о. Раз, раз, уволена. раз уволена, сколько, третий номер сколько, сколько тебе лет? Я самая древняя участница этой красы Мне вообще за вредность нужно молоко давать Мне 24 года на минуточку Я смотрела твой кастинг, расскажи, пожалуйста, еще раз Почему ты э, не пошла на прошлую касинскую красу? Ой, это очень интересная информация, потому что я весила 84 килограмма, Потому что у меня вечно были непрокрашенные волосы и я была неуверенная в себе Теперь я похудела, покрасилась, сменила прическу, сменила имя расскажи, пожалуйста, как у тебя подходила подготовка к конкурсу? Это было все спонтанно, я думала, блин, надо пора поучаствовать. И тут у меня друзья говорят, алло, завтра кастинг. Я говорю, как кастинг, что делать? Надо, наверное, петь. Такая, а, боже, что петь? Надо что-то готовить, надо что-то делать. Короче, это было за, две, за два часа подготовки. Была подготовлена песня, были подготовлены оладушки мои ппшные, изложенные. Все было спонтанно и прокатило. Ты вообще сама из а, Да. А раньше за этим глупостом следила? Нет. А почему? Ну, я вообще не люблю смотреть что-то, что было до меня, потому что я начинаю волноваться, накручивать себя какую то неуверенность у меня появляется, поэтому нет, не смотрела. Мне все говорили, Алена, вот, например, мы танец какой-нибудь ставим. Все говорили, Алена, вот ты живись, смотрел, наверное, там, в прошлом году, там, танец был классный. Я такая, танец? Классный? Не, не видела. Ну, как бы да. Вообще, ноги у нас очень страшны насчет танцев. Потому что у нас вот из-за спортивного танца все ноги в синяках, просто все. Как будто нас тут бьют ежедневно. Это не Жесть. Мы сюда заходили в час дня и выходили в 12 ночи каждый день. Господи, как вы вообще живые остались. Ну, похудели опять! Это больная тема. Это больная тема. Итак, с вами была Алена. Большое спасибо. Это номер какой у нас? Вот так вот в кадр. Третий. Сейчас будут выходить жюри. И вон там они. Они все вон там. Они там все были в жюри, поэтому. Спасти. И сейчас мы уже будем снимать непосредственное интервью По невидимым часам мы ждем этого 4 часа И это серьезно А теперь долгожданное интервью С членом жюри Касимовской краса 2017 Актером театра и кино Филиппом Котовым А вы бы стали дружить своим бойником? Не смотря какой бы он был ну, нет, я не знаю. Нет, если бы он был полной моей противоположностью, был бы злобным и отвратителем, конечно, я не стал бы с ним дружить. Мы знаем, что вы в Касиме, ну, приехали сегодня пораньше. И поэтому скажите, пожалуйста, вы успели где-нибудь там побывать, может быть, походить по. Я прям на самом деле быстро все глазами пробежал. И самое и клевое, что мне запомнилось, это, конечно, набережная с Сокой. Вот это красиво. Круто, да, это действительно красиво. красиво. Все дома, это история, это что-то такое. Это 19 век, это 20 век. Это очень круто, что до сих пор это еще стоит, и это не снесено. Не настроены на новостройки какие-то бешеные, это круто. А вы приехали сюда еще, ну, уже не как там в качестве жюри, а может быть просто чисто отдохнуть или... Да, я бы приехал, я бы чтобы просто вообще посмотреть на город нормально, а это бы я сделал с удовольствием. Скажите, пожалуйста, а в каких картинах вы еще снимаете, где нас вас еще искать? Вы знаете, последние два года так получилось, что я полностью, целиком и полностью, после съемок третьего сезона Зайцева, я все время в театре, и у меня просто даже времени нет на кастинге ходить. Иногда что-то вырываюсь, но... Ну, как-то... Ну, то либо утверждают, но у меня график в театре, и я никак вообще не могу его нарушить, потому что театр — все-таки основное место работы. Вот. Но, может, через несколько лет выйдет фильм «Грааль», который сейчас ездит по фестивалям. У меня там небольшая роль. Вот. Но его пока не показывают в кинотеатрах. Он, может быть, года через два только выйдет, пока они не объездят вообще все фестивали, потому что они прям по всему миру сейчас поехали с этим фильмом. А, есть фильм... Владимир Мирзоева, Борис Гунов, по Пушкину, современный, это одиннадцатый год, ну там тоже небольшая роль. Ну вот я говорю, я в основном как бы в театре, самая огромная роль пока на данный момент это Зайцев. Вот. А вас не достало, что вас постоянно Зайцевым называют? Смотря тоже как. Если это по-доброму по по по если это по-доброму в шутку и люди действительно хотят поговорить, то почему бы нет? Ну, как бы это нормально, там, это о, смешно. Может, а если подходит какой-нибудь, простите, дебил, слово можно говорить? Конечно. Ну, вот, если Мы подходит какой-нибудь дебил и подходит и говорит, ой, если подорчик по голове он появится, это не смешно. Нет, я я как это... А у вас есть какой-то личный секрет успеха? Вот что вы можете сказать нашим ребятам? На что нас смотрят очень э, молодые маленькие ребята, 9-11 класс, это маленькие молодые ребята. Что вы можете им пожелать или какой-то секрет успеха рассказать? Верить в себя надо Чтобы поддерживали близкие обязательно Любить, любить, все любить Любить весь мир и относиться по-доброму ко всем Вот что, как бы, ну и... вера в себя, это да, наверное, да И последний вопрос на сегодня А как вы выбрали вообще свою профессию? У меня родители актеры Поэтому, мне да, мне как бы у меня был выбор, конечно, сначала я думал, что, может быть, мне пойти на повара, допустим, потому что я готовлю круто, вот, но потом я понял, что нет, я все-таки хочу быть актером, идти по стопам родителей и добиваться, добиваться, добиваться. Это очень круто, спасибо большое, с вами был Филипп Котов, это «Касимовская краса» 2017. Окей, это было круто, все, мы большие бани. У автограф.